Итак, дорогие друзья, подошло время нашей встречи с нашим дорогим, уважаемым Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день! Добрый день, Толя! Добрый день, дорогие дамы, и уважаемые господа! Мы сегодня с вами поговорим об уроках истории, которые не выучил Крис Олес. Ну, вы знаете, кто такой Крис Олес, правильно? Один из телеведущих. Fox News, воскресная передача у него есть. Как вот, две недели назад этот господин Крис Оулис выступал перед журналистами в Вашингтоне и сказал он следующее, я цитирую, «Я считаю, что таких открытых и последовательных атак на свободу прессы, какие демонстрирует президент Трамп, в нашей истории не было». Окей. Крису Олису аплодировали. Если бы нечто подобное, дамы и господа, сказал, ну, кто-нибудь из журналистов CNN, MSNBC, мало кто обратил бы внимание, потому что нечто подобное на этих телеканалах звучит постоянно. Но Крис Олис, он один из ведущих, телеведущих на канале Fox News. Поэтому, поэтому, то, что он сказал о том, что хуже Трампа не было президентов по отношению к журналистам, на это сразу обратили внимание. Сразу же вопрос, дамы и господа, не вопрос, точнее предположения, Назовите мне хотя бы одно средство массовой информации, которое было оштрафовано или закрыто по распоряжению президента Трампа и его администрации. Нет таких, нет. Назовите хотя бы одного журналиста, который был арестован, заключен в тюрьму по обвинениям в критике президента или в критике политики президента. Таких тоже нету. Назовите хотя бы одного журналиста, телефон которого прослушивался бы только потому, что он критикует президента. Такого тоже нету. Ничего подобного во время президентства Трампа не было. Но в американской истории подобное случалось и не раз. Конгресс, обе палаты которого были под контролем однопартийцев Трампа в первые два года его президентства, не принимал по настоянию президента законов, которые ущемляют свободу прессы и свободу журналистов. Но подобное в американской истории случалось и не раз. Вопрос, дамы и господа. Сознательно ли мистер Уоллис исказил историю, то есть солгал? Сознательно ли? Окей, может быть сознательно, может быть и нет. Но вот в чем я уверен. Объявив, что Трамп наибольший среди президентов враг первой поправки, Олис продемонстрировал полное незнание американской истории, точнее, истории преследования властью журналистов. И я предполагаю, что большинство журналистов, которые ему аплодировали, они тоже не знают эту историю. Обратимся к нескольким урокам. Урок первый. Джон Адамс, наш герой президент. В декабре 1791 года был ратифицирован Биль о правах. Самая известная из десяти поправок, это первая поправка. Она гарантирует, в частности, свободу слова, печати и собраний. Я читаю полностью первую поправку. Конгресс не должен издавать ни одну ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии, либо запрещающего свободное исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями и об удовлетворении жалоб. Это первая поправка Конституции. В Конституции нашей нет ни слова о политических партиях. Потому что в 1787 году когда была принята Конституция, Билли о правах был принят через 4 года, в 1991-м, в Америке не было политических партий. Противодействующие друг другу партии возникли вскоре после того, как первый президент Джордж Вашингтон сформировал в 1789 году кабинет министров. Он назначил Александра Гамильтона министром финансов, Томаса Джефферсона, Вашингтон назначил государственным секретарем. Гамильтон и Джефферсон были политиками с диаметрально противоположными взглядами едва ли не на каждую проблему. Будь то внутри, внутри политическая проблема или внешнеполитическая, неважно, в частности, Гамильтон настаивал на сильном федеральном правительстве в финансовых вопросах. Джефферсон считал, Большинство финансовых дел должно оставаться прерогативой штатов. Сторонники Гамильтона называли себя федералистами. Сторонники Джефферсона — республиканцами. Мы не должны путать республиканцев Джефферсона, уже создавшейся в середине XIX века республиканской партии. В то время одни газеты приняли сторону Гамильтона, другие приняли сторону Джефферсона. Газеты были сугубо партийными. Это были либо федералистские газеты, либо республиканские. В каждой газете было место только одному мнению. Статьи оппонентов газеты не печатали. В газете газета «Аврора» такая прекрасная была газета, она выходила в Филадельфии. Филадельфия в то время была столицей Соединенных Штатов. И вот эта газета из номера в номер критиковала федералистов. Она критиковала президента Вашингтона, вице-президента Джона Адамса, министра финансов Гамильтона. Газета обвиняла Вашингтона, слушайте внимательно, в предательстве революции. Она обвиняла его в намерении установить в стране монархию, обвиняла в растратах из госказны и прочих грехах. Федералистские газеты называли Джеферсона якобинцем, сторонником террора, писали о его планах залить Соединенные Штаты кровью, по примеру, любимой Джеферсоном Франции. И журналисты не стеснялись в выражениях, в нападках на политических противников. Писали журналисты в то время под псевдонимами, Авторов было легко определить. Решение Вашингтона в 1796 году не добиваться избрания на третий срок было в известной степени вызвано нежеланием продолжать служить постоянной мишенью для газет. В борьбе за президентский пост, когда Вашингтон ушел, федералист Адамс победил республиканца Джепперсона. И вот новый президент Джон Адамс тут же стал главной мишенью антифедералистов. Однопартийцам президента надоели нападки прессы, и летом 1798 года Конгресс, который находился под контролем однопартийцев Адамса, принял законы об иностранцах и о подстрекательстве к мятежу. Президент Адамс утвердил эти законы. Эти законы предоставляли президенту право высылать из страны любого подозрительного иностранца и разрешали привлекать к судебной ответственности каждого, кто публично выступает против деяний правительства. Виновным грозило тюремное заключение сроком до двух лет и штраф до двух тысяч долларов. Эти законы, дамы и господа, представляли собой грубейшее нарушение Конституции. Закон о подстрекательстве мятежу противоречил первой поправке Конституции. Два примера. Журналист Мэтью Лая, он оказался за решеткой. Его приговорили к четырем месяцам заключения штрафу в тысячу долларов за критику президента Адамса и Конгресса в газете Vermont Journal. Тысяча долларов в то время была довольно большой суммой. Еще пример. Джеймс Календер. Самый известный журналист, который был осужден за нарушение закона о подстрекательстве. Календер постоянно упражнялся в критике президента Адамса. Однажды назвал президента, слушайте внимательно, «убеленный сединой подстрекатель, чьи руки пахнут кровью». В июне 1800 года Календера отправили в тюрьму, но в этом году, 1800 год, Джефферсон победил Адамса на выборах, и Календер вышел на свободу в марте 1801 года, как только Джефферсон занял пост президента. Тогда же были освобождены все осужденные по закону о подстрекательстве. Новый состав Конгресса, в котором большинство получили сторонники Джефферсона, отменил этот закон. Джон Адамс был первым президентом, превратившим первую поправку Конституции в ничто не знать, документ. Он был первым, дамы и господа. Он не был последним. Урок второй, который не выучил мистер Олес. Урок мы назовем так. Абрам Линкольн. Те из вас, дамы и господа, которые... Проезжали когда-либо по мосту Верозана. Этот мост связывает два нью-йоркских района, Бруклин и Статен-Айленд. Это мост Красавец. Замечательный мост, один из крупнейших в мире висящих мостов. Так вот, этот мост Верозана-Бридж, он висит на двух опорах. Одна опора неподалеку от острова Статтен-Айланд. Вторая опора поблизости от Бруклина. Так что поблизости от Бруклина... Установлено на месте, где находился форт Лафайет. Форт был построен в 1818 году для защиты Нью-Йорка. Через 142 года, в 1960-м, началось строительство моста Верозанна, и форт снесли за ненадобностью. Однако форт перестал выполнять свою задачу, ради которой был построен гораздо раньше. В 60-е годы XIX века Нью-Йорк не нуждался в защите с моря. Форт Лафайет превратили в тюрьму. Во время гражданской войны, эта война севера и юга, мы с вами знаем, война началась в 1861 году, завершилась в 65-м. В казематах форта Лафайет содержались не только пленные конфедераты. Заключенными были и журналисты из северных штатов. Один из заключенных, корреспондент филадельфийской газеты, точнее он корреспондент Нью-Йоркской газеты, но он филадельфиец, Уильям Уиндер. Газета называлась «Нью-Йорк Дели Ньюс». Он написал впоследствии книгу «Секреты американской бастилии». Американской бастилией Уиндер назвал «Форт Лафайет». Он был узником этой тюрьмы за обращение к жителям Филадвельсии сопротивляться призыву в армию. Еще один заключенный в форте редактор газеты «Балтимор Эхченч» Фрэнсис Ки Ховард. Знакомое имя Фрэнсис Ки Ховард, он внук Фрэнсиса Скатаки. Фрэнсис Катки — это автор слов американского гимна. Так вот, газету, которую редактировал его внук, она постоянно критиковала президента Линкольна. В частности, газета писала, я цитирую, «Война Юга – это война народа, поддержанная народом. Война Севера – это война, осуществляемая партией политических интриганов». Антивоенная политика Baltimore Exchange была не по нраву федеральным властям, и оба ее редактора оказались узниками форта Лафайет. Их отправили за решетку без всякого суда. Выйдя на свободу, Ховард написал книгу «Четырнадцать месяцев в американской Бастилии». Во многих городах Северных Штатов, Штатов Союза, издавались газеты, выступавшие против войны. Некоторые газеты открыто поддерживали южные штаты, которые образовали конфедерацию, и сражались за выход из состава Союза. Администрация Линкольна объявила этим газетам войну, полностью игнорируя первую поправку Конституции. В годы президентства Линкольна свобода печати и свобода слова не существовало. Ни свобода печати, ни свобода слова. Это факт. Вопрос. Оправдывает ли военное время открытые и последовательные атаки на свободу слова? Это я процитировал у Олиса. Открытые и последовательные атаки на свободу слова. Оправдывает ли военное время? Даже если оправдывает, знающий и уважающий историю журналист не смеет утверждать, что Трамп превзошел всех президентов в борьбе со свободой слова. Дамы и господа, нет фактов о личном распоряжении президента Линкольна объявить войну газетам, которые выступали против его политики, но нет и фактов о его желании прекратить преследование журналистов и газет. Почти сто лет спустя после Линкольна хозяеву овального кабинета был Гарри Труман. Мы знаем на столе в овальном кабинете, на столе Гарри Трумана стояла табличка со словами ⁇ The back stops here ⁇ То есть за все, что происходит в стране, ответственность несет президент. И президент Линкольн несет полную ответственность за произвол местных властей против свободы слова. Уж тем более ответственность за произвол федеральных служб. Федеральная почтовая служба запретила местным почтовым отделениям рассылать газеты, которые выступали против гражданской войны. Федеральная армия громила офисы газеты типографий. Армии помогали местные хулиганы. Президент главнокомандующий армии не мог не знать об этом. Что же касается местных властей в городах Союза, то они арестовывали и заключали в тюрьму без суда и следствия журналистов, которые критиковали политику Линкольна. Были разгромлены и закрыты газеты, арестованы журналисты. Вот только один пример произвола. Это произошло в Массачусетсе, в городе Хаверхилл. 19 августа 1861 года. Война Северо-Юга длилась всего четыре месяца. Толпа ворвалась в дом Амброза Кимбала. Он был редактором газеты «The Exex County Democrat». Хулиганы потребовали, чтобы кимболл отрекся от написанных им антивоенных статей и статей, которые защищают право конфедерации на независимость. Кимбал отказался. С него сорвали одежду измазали смолой, привязали к деревянной доске и пронесли по городу к редакцию газеты. Спустя несколько месяцев шестеро бандитов были арестованы, но суд суд их оправдал. Кимбл закрыл газету и уехал из штата Массачусетс. Закончилась гражданская война, закончились и гонения на неугодные властям газеты. Вторая половина XIX века и первое десятилетие XX века это время рассвета печатного слова. Америка стала самой читающей страной в мире. Не было, наверное, человека, который не читал бы ежедневно хотя бы одной газеты. Когда в 1914 году началась мировая война, мы ее не называли тогда первой, потому что она была всего лишь первой, мировая война. В это время у всех ведущих американских газет были в Европе свои корреспонденты. Почти три года Соединенные Штаты были в этой войне сторонними наблюдателями, но в апреле 1917 года Америка объявила войну Германии, и вскоре американские войска отправились за океан. Это послужило сигналом к наступлению на свободу печати и свободу слова возглавил поход против первой поправки президент-демократ Вудра Вилсен. Урок третий, дамы и господа. Урок третий, который не выучил журналист Крис Оллис. Урок Вудра Илсон. До избрания президентом в 1912 году этот господин был губернатором штата Нью-Джерси. А до того, как он стал губернатором штата Нью-Джерси, он был президентом Принстонского университета. В 1908 году Вильсон, он историк по образованию, опубликовал трактат который назывался так «Конституционное правительство в Соединенных Штатах». И будущий президент превозносил до небес американские законы, которые допускали публичную критику правительства. Но после избрания президентом Соединенных Штатов и вступлением Америки в мировую войну, позиция Вильсона изменилась на 180 градусов. Он обязал министра юстиции Томаса Грегори подготовить проекты законов о преследовании лиц, нелояльных правительству. Результатом усердия министра стали приняты в 1917 году закон о шпионаже и приняты в 1918 году закон о подстрекательстве. Дамы и господа, закон о подстерекательстве, не правда ли? Знакомое нам название? Ну, конечно, знакомое. Вы, полагаю, помните то, что я сказал несколько минут назад? Закон с таким названием был принят во время президента Джона Адамса и отменен, когда президентом стал Томас Джепперсон. Но вот спустя два, 120 лет знаток американской истории, президент Вильсон, решил не мудрствовать. Одобренный им закон получил такое же название «Закон о подстрекательстве». Этот закон стал довеском к закону о шпионаже, и администрация Вильсона организовала поход против первой поправки, против свободы слова и свободы печати. Поход затронул не только газеты и журналы. Вот несколько примеров. Режиссер Роберт Голдстайн снял в 1917 году фильм «Дух». 1776 года. Это был фильм об американской революции 1776 года. В картине есть сцена расстрела английскими солдатами, женщин и детей. Но в мировой войне Англия была союзницей Соединенных Штатов. Поэтому режиссер фильма Голдстайн был судим и приговорен к десяти годам тюрьмы. Пастора Кларенса Олдрона приговорили к 15 годам тюрьмы за распространение антивоенного памфлета, в котором говорилось «христианам не следует сражаться». Еще пример. Принятый Конгрессом и одобренный президентом Вильсоном закон о подстрекательстве дал право министру почт запрещать доставку подписчикам неугодных правительству газет и журналов. Почтовая служба отказалась принимать к рассылке более 400 периодических изданий. Вильсинская почта взяла пример с Линкольнерской почты. Президентским указом Вильсона было создано пропагандистское агитационное бюро, комитет по общественной информации, комитет по public information и пропаганда принесла свои плоды. Дома американцев с немецкими корнями подвергались нападению. Примеры. В Оклахоме избили пастора, который выступал против государственного займа. В Калифорнии сбили рабочего пивоварни, который сказал что-то положительное о Германии. В Техасе выпороли шестерых фермеров, которые отказались пожертвовать Красному Кресту. В Иллинойсе толпа завернула в американский флаг это где-то у вас, недалеко от Чикаго. Иринойс. Толпа завернула в американский флаг подозреваемого в нелояльности. Затем, затем его убили. Известный всей стране балтиморский журналист Генри Луис Менкен писал, цитирую Менкена, «В Америке испарилась свобода слова». Менкин называл виновников, цитирую, «Вильсон». И его бригада доносчиков, шпионы, детективы, волонтеры, судьи с предвзятым мнением. Победа республиканца Орена Хардинга на президентских выборах в 1920 году положила конец беспределу. В 1921 году в канун Рождества Хардинг освободил большую часть осужденных по закону о шпионаже и по закону о подстрекательстве. Оставшиеся заключенные вышли на свободу в декабре 1923 года по решению президента республиканца Калвина Кулледжа. Он занял пост в связи со смертью Хардинга. Дамы и господа, демократы по сей день считают Вудра Вильсона одним из лучших в истории президентов. И, наконец, урок четвертый для господина Криса Олиса: Урок Барак Хусейн Обама. «Дамы и господа, хотите верьте, хотите нет, но приняты сто с лишним лет назад, в 1917 году, закон о шпионаже, этот закон существует по сей день. За нарушение этого закона был приговорен в августе 2013 года к тюремному заключению аналитик военной разведки и рядовой Брэдли Маннинг. Его признали виновным в передаче сайту WikiLeaks более 750 тысяч документов». Обвинён в нарушении закона о шпионаже Эдвард Сноуден, рассказавший всему миру о существующих в Соединенных Штатах программах слежки как за собственными гражданами, так и за деятельностью правительства других стран. И принятый в 1917 году закон по-прежнему используется правительством для преследования неугодных правительству журналистов. Пример. В мае 2013 года, совсем недавно, газета The Washington Post сообщила, правительство ведет слежку за вашингтонским корреспондентом телеканала Fox News Джеймсом Розеном. Эта же газета Washington Post рассказала, Министерство юстиции потребовало у телефонных компаний сведения о разговорах репортеров информационного агентства Associated Press. Директор агентства Гарри Прюйт отправил министру юстиции Эрику Холдеру протестующее письмо. В нем он обратил внимание на нарушение первой поправки Конституции. И ни одно другое ведомство федерального правительства не нарушало в годы президентства Барака Обамы первую поправку, как нарушала налоговая служба». Натравливание налоговиков на неугодные правительства организации практиковались в Америке часто, но при Обаме такая травля стала обычной практикой после поражения Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в 2010 году. Выступавшие против политики Белого дома организации подвергались расследованиям со стороны различных федеральных служб в том числе в первую очередь налоговой службы. Скандал стал общенациональным и в мае 2013 года был отправлен в отставку директора АРС Стивен Неллер. В наше время правительству нелегко заткнуть рот критикам. Век интернета и социальных сетей сделать это почти невозможно. Цензуру заменила политическая корректность. Практика запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определенных групп, выделяемых по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, вероисповедания и так далее. Например, ну, критиковать мусульман не политкорректно, и с приходом Обамы в Белый дом и словаря федеральных служащих исчезло словосочетание «мусульманские террористы». И если вы критиковали и продолжаете критиковать Обаму, вас могут обвинить в расизме. Если вы выступаете против однополых браков, вас могут обвинить в гомофобии. Если вы поздравляете кого-либо с Рождеством, Мэри Хрисмас, вас могут обвинить в неуважении к нехристианам. Не рискуйте, дамы и господа, возьмите на вооружение поздравления Happy Holiday. Вот что сказал однажды... Владимир Буковский ныне, увы, покойный. Политкорректность хуже марксизма. И Буковский, он был гражданином Британии, рассказывал, я цитирую Буковского, «В наши дни Шекспир творить не мог бы, половину его пьес уже не ставят. Венецианский купец – это антисемитизм, Ателла это расизм, Укращение строптивой – это сексизм, Одна учительница в Лондоне отказалась вести свой класс на Ромео Джилетто, назвав эту пьесу отвратительным гетеросексуальным зрелищем. Пришла политкорректность по миру, дамы и господа, и шагает. Пошла она из Америки. Началась в 90-е годы в университетах, расцвела в годы Обамы и ныне реально угрожает первой поправки. Президент Трамп Нелюбим многими, в том числе, полагаю, и Крисом Олесом, потому что президент Трамп начисто отвергает политкорректность. У Трампа что на уме, то и на языке. Он атакует фейк-ньюс, а не свободу прессы. Если бы звездный ведущий телеканала Fox News Крис Оллис выучил уроки истории американской журналистики, то, быть может, он запомнил имена президентов, которые действительно угрожали первой поправке. И угрожали, мы с вами знаем, не словами, а делами. Вот на этой ноте я заканчиваю монолог. Будет небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте наше радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, в эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». А, номер телефона в студии 847-400-5200. А, набирайте, задавайте вопросы, а будем общаться. Если у вас есть какое-то мнение по поводу того, что нам рассказал Алексей, очень интересный рассказ. А, кстати, очень своевременный. Спасибо огромное Алексею. Поэтому... Еще раз, 847-400-5200. Ну, а пока народ собирается с мыслями, <coughs> народ у нас такой, вообще-то, всегда активный, но я думаю, что сегодня у них какое-то праздничное настроение, и они больше нацелены слушать, чем говорить. Бат. я вот... Э, меня всегда интересовала тема именно Эрика Холтера. И вот что вы думали, думаете по поводу вот этого, ну, скажем так, псевдополитика, который мало того, что как только пахло жареным бежал, тут же быстренько прятался за спину Обамы, но, но никогда не применул поставить что-то на вид Трампу. Или тому же э, Биллу Бару. Что вы думаете по этому поводу? Соль, ну что говорить, вы правильно сказали, он политик, хотя он по образованию юрист, он политик, политик демократ. Вот интересная вот сейчас интересная деталь, очень интересная. Мы с вами знаем, что прокурор федеральный прокурор по Коннектикуту Дарем. Угу ведет э, расследование, связанное с предвыборной кампанией 2016 года, ну и с последующими событиями. Значит, даром человек, пользующийся абсолютным уважением и среди демократов, и среди республиканцев, и, в общем-то, причем воевавший в своей юридической практике как прокурор из Федеральным бюро расследователями, Центральным разведывательным управлением. То есть ему не привыкать воевать с этими, расследовать эти структуры. Так вот, интересная деталь. Холдер, Холдер сказал, он поставил дарому упрек в том, что даром федеральный прокурор сотрудничает с юридической министерством юстиции нынешним, и слова Холдера, я не помню буквально, но смысл такой. Каждый, кто сотрудничает с администрацией Трампа, замаран. Дескать, Вася, ты вообще, конечно, честный парень. Мы знаем твои заслуги. Но если ты решил сотрудничать с Министерством юстиции, нынешним которого Уильям Бар, ты можешь замараться так, что ты никогда не очищешься. Вот, поня вот понятие Холдера. Более того, Холдер ведет активнейшие, принимает активнейшие действия для того, чтобы в так называемых пурпурных штатах, то есть не штатах, в которых командуют не красных, где командуют республиканцы, или синих, где командуют демократы, пурпурных, чтобы местные органы власти, я имею в виду не штатные органы власти, штатная легистратура и губернатор штата, чтобы они стали демократами. И если они станут демократами, то они могут принять, во-первых, они могут изменять карту федеральных, изменять карту э, избирательных округов, Раз в 10 лет, в 2020 году, мы знаем, мы знаем, будет очередная перепись населения, после переписи населения в каких-то штатах прибавляется население, в каких-то убывает, в тех, кто убывает, они теряют места в палате представителей, те, которые, где прибавляется население, там, получается, дополнительные места в палате представителей, так вот, он... Борется за то, что, например, в таком штате, как Северная Каролина, это наш штат, у нас обе палаты находятся под контролем республиканцев, но у нас губернатор-демократ. Значит, цель холдера конкретно в штате, в котором я живу, сделать так, чтобы демократы получили большинство мест и в штатной легислатуре, и в верхней палате, и в нижней, чтобы губернатором остался демократ и тогда когда начнется пере... если придется изменять границу округов ну например если наш штат прибавится население население нашего штата наверняка прибавится мы наверное получим дополнительное место в палате представителей в том чтобы карту избирательных округов делали составляли уже демократы которым будет даже большинство и в обоих палатах штатной легислатуры и будет губернатором демократ. Это его, так сказать, цель не только в Северной Каролине, но и в других штатах, где э, зыбкое положение, то ли республиканцы, то ли демократы. Человек ведет совершенно конкретную борьбу за то, чтобы Соединенные Штаты стали полностью государством, которым э, командуют демократы, и была соответственно установлена ну, система, назовем ее так, близкая к однопартийной. Ну что можно сказать об этом человеке, <свят> который выполнял абсолютно все, что требовал от него э, Обама. Если сегодня тот же Холдер и демократы <свят> упрекают Вильяма Бара, дескать, Вильям Бар, ты делаешь все, что просит у тебя Трамп. А чем занимался Холдер или пришедший ему на сцену мадам? ставшие министром юстиции, они делали все, что от них требует президент Обама. Алексей, давайте послушаем. У нас сейчас все линии загорелись. Добрый день, вы в эфире. Вопрос короткий. Что будет с материалами, которые привез с Украины Джулиани? Будут использованы или нет, как ваше мнение? Спасибо. Что при с материалами, какими? Которые джулианы привез из Украины. О, вы знаете, я действительно. Мне трудно сказать, что, что будет. Значит, пока что Джулиани не под следствием, не, не под наблюдением, какие-то он материалы привез с Украины. Знаете, у меня просто нет на ваш ответ, на ваш вопрос никакого ответа, я не знаю. Во-первых, какие материалы он привез с Украины? Те материалы, о которых пишут. И... Пишут контролируемые демократами средства массовой информации, говорят и пишут. Или какие-то другие материалы. Я, вот когда выступит э, Джулиани и скажет, я привез из Украины вот такие-то, такие-то конкретные материалы. Или вдруг его привлекут к ответственности, к примеру, я не знаю, так сказать. И ему скажет, вот Вася, то, что ты привез с Украины, изволит нам дать. А народ сможет познакомиться. Пока что можем с вами гадать, что за материалы, какие материалы. Поэтому у меня на ваш вопрос вообще нет никакого ответа, ни да, ни нет. Я не знаю просто, о каких материалах идет речь. Тогда принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Добрый Алексей. У меня как раз получилось по вашей теме, как говорится, по вашим последним словам, как бы вопрос. А Мне прислали имейл, что Джулиани начал публиковать в своем твиттере а, те материалы, которые он привез из Украины. Это просто волосы поднимаются дыбом, потому что были разговоры о, о, об украденных и 7,4 миллиардов долларов, а тут говорится уже о 100 миллиардах долларов которые были распределены в отношении 60%, нет, извиняюсь, 70% американской э, демократической партии и 30% Порошенко и его, так сказать, э, соратникам по борьбе. Вот. И э, меня теперь вопрос, удастся ли вернуть эти деньги всей Украине, или это так сказать и останется так, как оно есть. Спасибо большое. Вы знаете, это интересная информация, я ничего не слышал, окей. я Все, что вы сказали, я воспринимаю, так сказать, за, как говорится, за что купил, за то продал. Значит, моя точка зрения такая. Я считаю, что такие материалы, которые привел Жулиан, о которых вы сказали, должны быть распространяться не в Твиттере. На мой взгляд, на мой взгляд, я бы не возражал, мы не знаем, какой будет суд в Сенате когда передаст Пелоси эти две статьи импичмента, передаст ли. Но, на мой взгляд, я бы не видел ничего страшного, если бы республиканцы вызвали как свидетеля Джулиани, который бы познакомил нас с документами, причем там свидетель, подымите руку, вы говорите правду или ä, правду и только правду. Второй вариант. На месте бы Джулиани я созвал бы пресс конференцию пресс-конференцию, попросив, чтобы ее транслировало телевидение, пускай не будет транслировать CNN и MSNBC, но будет транслировать Fox, будут об этой пресс-конференции рассказывать э, радиоголоса, скажем, Рах, Лимбо, Хеннити, Марк Левин, и он должен на такой пресс-конференции рассказать то, что он привез, запрятывать все в Твиттер или еще что-то. С моей точки зрения, это совершенно это, это, это, это не нужно. Это, то есть, может быть, это и нужно, но это мало на кого действует. Скажем, на дядю Лешу Орлова это не действует, у меня твиттера нет, он мне не нужно и никогда не будет. Я, то есть, я, я хочу воспринимать все со слов Джулиани, не где-то им написанное в твиттере, а где-то им сказанное либо на пресс-конференции, либо на слушаниях. На слушаниях, пожалуйста, в юридическом комитете мистер Грэм, глава юридического комитета, давайте вызывайте Джулиани, он поднимет ручку, говорит правду, ничего кроме правды, пускай демократы ему задают вопросы, пускай задают вопросы республиканцы, чтобы это было при гласности, не где-то спрятано в каких-то твиттерах, а стало достоянием всех, всех, кто хочет знать. Спасибо большое за информацию. Спасибо, Алексей, добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. У меня такой вопрос, Влад. Вот вы живете в Северной Каролине. А вот я хочу узнать, а чем отличается в лучшую сторону Южная Каролина и Северная? Тут хотят переехать, например, в Южную Каролину люди. Спасибо. Ну, вы, вы знаете, я скажу так, что... Значит... Опять-таки, штат громадный. Северная Каролина, я скажу, от тех мест, где я живу, до океана примерно 350-400 миль. Ну, вы представляете расстояние. Южная Каролина у меня рядом, буквально под боком, час езды. У нас бензин дешевый, у них еще, так сказать, дешевле. Вы знаете, это дело, в принципе, это, опять-таки, два громадных и, и, и Южная Каролина громад, громадный штат. Если человек республиканских взглядов стопроцентно то ему ближе, конечно, Южная Каролина, потому что в Северной Каролине у нас колеблется, то ли это будут республиканцы, то ли демократы. Если человек отталкивается куда ехать политически, оба штата прекрасных. Ну просто я должен вам сказать, что я уже здесь живу 11 лет после того, как я жил... Большую часть жизни, ну, американской жизни я жил два года в Нью-Йорке, потом я жил в Джерзи-Сити, это прямо на другом берегу от Манхэттена, если вы знаете, прямо от, от, от, от, через реку Гудзона я работал в Манхэттене. То есть я считаю, что я уехал из ада и приехал в рай. Когда у меня спрашивают, откуда вы, я всем говорю, I changed the hell for heaven, то есть я сменил ад на небеса. Южная Каролина – прекрасный штат. Ну, просто прекрасный штат. Северная Каролина, опять-таки, там же, где я живу, тоже хороший. Я не знаю, что нужно конкретно вашему человеку, чем он руководствуется, когда он решает э, переехать. Я не знаю. Спасибо, Алексей. Кстати, насчет... Э, я в Южной Каролине был один раз и недолго, а вот в Северной Каролине я провел достаточно долгое время времени в гринсборо и в а, где еще я был дом и вы знаете действительно потрясающий штат но я не попал вот в горы к вам вот это было да, это потому что и даром и гринсборо даром это со, со мой любимый баскетбольная команда университет дюка это от меня примерно Три с половиной часа езды, ну и Гринсберг где-то три-три с часа езды. И знаете, в Южной Каролине есть город, в который я влюблен, так сказать, я даже не знаю, Чарльстон, но ну, совершенно потрясающий город. Угу. Совершенно, То есть это город с набережной, как набережные набережной Невы. Ну совершенно потрясающий город, и там, кстати, родилась еще в Чарльстоне, родилась конфедерация вообще в Южной Каролине. Форт Сантер, который находится в бухте э, чарльстона а Чарльстона до Джорджии, до Саванны, ну, ехать по, по берегу океана вы не проедете, потому что там топи все, там э, нужно делать крю, круг. Саванна совершенно потрясающий город. То есть это один из красивейших городов, которые вообще есть, наверное, на белом свете, один из красивейших в Америке. Чарльстон, просто замечательный город. Да. Южная Каролина. Я, да сделал, уже я уже сделал пометку, надо будет обязательно там побывать. Я там, честно, не был. Но вот в Северную Каролину переехал бы, честно, за пять секунд. Вот просто переехал бы в этот штат. Обожаю. Обожаю горы. это место. Очень красиво. К нам в горы. Ну, и к вам в горы, естественно. Но вообще, мне просто мне действительно нравится штат. Мне нравится такая менталитет этого штата. Вот действительно... Толя, э... я прихожу в ресторанчик, мы, у, у, нас, у, меня, у нас друзья, мы по пятницам ходим в ресторанчик. Иду в, в красной кепке Трампа, и все так махают руками, так сказать, приветствуют. Да, да, да, да. Ну, а там действительно просто молодцы, я получил... Мы там очень много раз бывали, потому что у меня сын, который занимался футболом, играл на уровне Сборных. Вот мы, кстати, в Северной Каролине, в грингора проводили огромнейший всеамериканский все турнир по футболу. Северная Каролина это штат, где сокер развит всюду. Вы не найдете. Большой школы, средней школы, хай Без футбольного поля Просто нет, я имею в виду сокер с, да. с воротами да, да, да. Женский футбол Университет Северной Каролины Это сильнейший на протяжении уже многих-многих-многих лет Университет, где женская команда по футболу на чемпион Соединенных Штатов У нас сокер один из любимых видов спорта Да, я это уже заметил Кстати, город что... Шарлот Он получает команду в главной лиге сокера Мне до Шарлота два с половиной часа ехать Получать ну, команду все. в главной лиге сокера Уже решено Будет Я не помню с какого года Со следующего или через год Не со следующего, точно uh -huh. не с 21 по С 22 или с 23 -го года Будет команда э, в главной лиге сокера Помните, как говорили Для бешеной собаки Круг в 300 километров не круг Так что да, подумаешь, рукой подать вот. Так что, ну в общем Все замечательно Дай бог, чтобы у вас в этом штате всегда было здоровье, счастье, радость, самое главное. И чтобы вы никогда не стыдились того, что вы носите красную шапку Трампа. Ну, у меня уже другая есть, и синий уже, 2020 год. Ну, все, тем более. А теперь ваше... Зак... у вас сегодня 65 градусов в Чикаго. Да. А у нас 75. Вот представляете... Я сегодня в шортах ходил. Ну, да, да. Я вам верю. Я вам скажу, в Чикаго, я не знаю как, в двери я знаю как Нью-Йорке и в Нью-Джерси, но э, в Чикаго, когда на улице, там, допустим, 47 градусов, уже ходят в шортах и в сандалях. Так что все нормально, абсолютно. Лешенька, ваше заключительное слово. И, к сожалению, придется прощаться. Окей, дамы и господа, мы с вами расстаемся, ну, я думаю, что следующая среда, когда у меня передача «Новый год», в Новый год мы будем выпивать и закусывать, поэтому будет какая-то передача, но я не знаю, какая точно будет передача, поэтому я сегодня не могу сказать, что будет через неделю». И я не могу сказать, что будет через две недели, потому что я еще не думал о том, что будет через две недели. Дамы и господа, наступает Новый год. Ну, во-первых, хэппи Ханука, господа и госпожи евреи, хэппи Ханука, христиане, католики и протестанты, Мэри Christmas. Ну, а всем нам Happy New Year, дамы и господа, хэппи New Year! Будем здоровы. Хэппи Всего дней. хорошего. Всего хорошего, Алексей. Всего. Большое вам огромное спасибо. До свидания.